Этри Дакна. Гигантская тридакна самый большой моллюск в мире. Она может достигать 1,2 метра в длину и весить 200 килограммов. Поэтому, если вы планируете попытаться поймать одну из них, начните с того, чтобы попробовать поднять пару слонят за раз. Каждая тридакна имеет свой уникальный окрас, что делает представителей этого вида одними из самых визуально ошеломляющих существ в океане. Они обычно живут в одиночку и питаются сахарами и белками, которые синтезируют водоросли. И если поиск дома вызывает у вас стресс, то вы, возможно, посочувствуете гигантской тридакне. Она обитает в теплых водах южной части Тихого Индийского океанов, и прежде чем осесть ей, нужно найти идеальное место. Тридакна прочесывает океан вдали, вглубь в поисках совершенной местности с песком и коралловыми рифами, чтобы назвать ее домом. Место должно быть действительно хорошим, ведь это существо проведет всю свою жизнь там. Если тридакну не беспокоить, она может прожить более ста лет. Номер шесть. Гигантский краб-паук. Этот краб выглядит как существо из видеоигры или какого-то научно-фантастического фильма про инопланетян. Боже мой, вы только посмотрите на него! Гигантские крабы-пауки обитают в водах Тихого океана недалеко от Японии. Их лапки могут достигать 3,3 метра от клешни до клешни, а тело составляет 35 сантиметров в диаметре, что в сравнении с их очень длинными конечностями довольно-таки мало. Большую часть своего времени крабы-пауки проводят в поиске пропитания, останков животных, моллюсков и ракообразных. Разных. Но не обманывайтесь, думая, что этот краб выглядит немного хрупким и слабым. Только его массивный размер заставляет большинство хищников держаться подальше. Однако, если кто-то и решится атаковать его, жесткий экзоскелет обеспечит крабу отличную защиту. Рисунок на спине также помогает ему мимикрировать и исчезнуть из поля зрения, если это необходимо. Вот почему гигантский краб-паук может прожить до впечатляющих 100 лет, если его оставить в покое. К сожалению, сейчас не тот случай, поскольку на этот вид нацелилась рыбная промышленность. Краб-паук продается в Японии в качестве деликатеса номер пять большая белая акула большие белые акулы получили свое имя благодаря узнаваемому белому животу под их серым телом почему же они большие все потому что они могут дорасти до 6 метров в длину обычно они достигают четырех с половиной метров что делает их самыми большими хищными рыбами в мире будучи хищниками они кормятся морскими львами тюленями и небольшими китами Благодаря сильному хвосту и телу в форме торпеды, большие белые акулы могут плавать со скоростью, доходящей до 24 км в час в погоне за добычей. Да, это значит, что мы, люди, не имеем ни единого шанса на спасение, если попадем в перекрестие их прицела. На самом деле, вина за половину ежегодных инцидентов, связанных с нападением акул во всем мире, лежит на больших белых акулах. Они имеют очень развитое обоняние и могут учуять крошечную капельку крови в 114 литрах воды. Так что, если у вас идет кровь, даже совсем чуть-чуть. Остаться на берегу, вероятно, хорошая идея. Номер 4. Китовая акула. Не позволяйте названию вас обмануть. Перед вами акула, а не кит. Эти большие рыбы покрыты белыми пятнами, расположение которых уникально для каждой отдельной особи. Размеры китовой акулы колеблются от 5,5 до 10 метров, а вес достигает 20,6 тонны. В два раза тяжелее якоря круизного судна. Вы, должно быть, представили, что самая большая рыба в море пожирает все на своем пути. Но на самом деле она предпочитает питаться планктоном. Китовые акулы плавают широко раскрытой пастью, что может показаться забавным мне и вам. Но, как ни странно, это прекрасный способ ловить рыбу, планктон и другие мелкие морские формы жизни. Все, что нужно делать – плавать вокруг, а пасть сделает все за них. Подобно усатым китам, китовая акула имеет систему фильтрации еды, где фильтрующая прокладка отделяет еду от воды. Номер три. Финвал. Будучи вторым самым большим млекопитающим на Земле, финвал может достигать 26 метров в длину такой же длины два школьных автобуса. Он может весить 75 тонн, точно как космический шаттл. Но есть и хорошие новости. Финвал – нежный гигант. И питается он главным образом планктоном и крилем, мелкими похожими на креветок организмами. Не надейтесь встретить этих китов вблизи побережья. Финвалы держатся открытого океана, плавая в одиночку, парами или иногда группами. Как и у людей, продолжительность их жизни варьируется от 85 до 90 лет. И как многие другие киты, финвалы страдают от загрязнения воды, попадания под корабли и китобоев, которые продолжают охотиться на них, хотя вид считается находящимся под угрозой вымирания. Номер два. Волосистая цианея. Название появилось благодаря красновато-желтым, похожим на волосы, свисающим с тела щупальцам, количество которых колеблется от 70 до 150 штук. Как и другие медузы, они довольно красивы. Ценей бывают нескольких цветов, в том числе красного, фиолетового и разных оттенков оранжевого. Размер их колокола может составлять около 1,8 метра в диаметре, но это совсем ничего в сравнении с их щупальцами. Они могут достигать 36,5 метров в длину, что помещается этих медуз в ряд самых больших животных мира и, конечно же, делает самыми крупными среди представителей вида. Циания обитает в открытом океане, где питается зоопланктоном, малыми ракообразными, рыбой и даже другими видами медуз. Она использует жало, расположенное на щупальцах, чтобы оглушить добычу, впрыскивая ей яд. Как только это сделано, она тянет свой лов в рот, находящийся под телом. Хотите верьте, хотите нет. Но рот медузы также выполняет функции ануса, принимая пищу и исторгая отходы. Если это недостаточно впечатляет, волосистая цианея к тому же биолюминесцентная, что значит, что она светится в темноте. Номер один. Синий кит. Это существо ужасает своими огромными размерами. Синий кит – самое большое животное планеты, и он по-прежнему обитает в океане. Его размеры колеблются от 25 до 32 метров, а вес может достигать 200 тонн. Столько же весит пустой «Боинг-747»? И снова, слава богу, это гигантское существо — неженка. Синие киты питаются главным образом крилем. На самом деле они могут съесть 4 тонны в день. Обитают эти животные во всех океанах мира, за исключением замерзших регионов Арктики. Синие киты — не только самые большие существа планеты, но и самые громкие. Они поют, стонут и производят импульсы, которые, как считается, могут достигать других китов на расстоянии до 1600 километров. Синие киты могут дожить до 80-90 лет, как люди. Хотя некоторые немногие хищники охотятся на них, Столкновение с кораблями приносит им больше неудобств. И, конечно же, незаконные китобои сумели истребить какое-то количество этих бедных гигантов, несмотря на статус охраняемого вида. Хотели бы вы увидеть этих гигантов вблизи? Или, может, вы уже встречали кого-то из них? Напишите об этом в комментариях под видео. Если вам понравилось нырять и изучать самых больших морских существ с нами, ставьте лайк и делитесь с друзьями. Не забудьте подписаться на наш канал, который пока. Показывает...